Февраль, время посева сладких и острых перцев. И э, сейчас мы гадаем и выбираем, какие же семена э, сладких перцев э, нам использовать и посадить на 2021 год. Мы любим а, сладкие, сочные, толстостенные перцы. И, конечно, будем а, использовать а, прежде всего те перцы, которые нас не подвели а, в 2020 году. И это прежде всего а, перцы а, фирмы-партнер «Лосанта» F1 «Алар». Перец ламуя, перец гороспел, сладкий перец темп, сладкий перец джемини и перец тавиньяна. Все эти перцы дали хороший урожай и мы остались ими очень довольны. Поэтому мы их будем сажать в 2021 сезоне. Для посадок мы также используем а, перцы других компаний. А, это Кокоду перец а, фирма Гавриш, Уральский дачник Драйв F1, Дольче Итальяна Биотехника. А, также из новых перцев будет перец Бизон красный Атлант. Сибирский бонус и оранжевый бык. И новинка сезона, которую нам порекомендовали в магазине, это перец русский гигант. Ранее и до 700 грамм. Так что мы этот перец посадим и будем вам сообщать о результатах. А какие сладкие перцы сажаете вы в этом сезоне? Поделитесь вашими результатами и э, названием тех перцев, которые вам очень понравились. Подписывайтесь на канал. Мы всегда ответим на ваши комментарии. Ставьте лайки. И до новых встреч, дорогие друзья!